Друзья, всем привет! В Риге отличная погода. Прошло 2000 дней с момента, когда я познакомился с криптой. И валя круглая дата, будем сегодня праздновать. Биткоин торгуется по цене 29 188 долларов. Сегодня у нас 4 мая, и рынок начал постепенно восстанавливаться. Начали восстанавливаться альткоины. И я надеюсь о том, что впереди у нас будет постепенный рост. У нас вышел токен Суи на биржу. Хорошая новость. Крупные проекты постепенно начинают выходить. Сейчас, я думаю, выйдут все крупные постепенно в течение 2023 года. И после включатся вонку ТИР-2, проекты, которые поменьше. Я почитал на одном из ресурсов о том, что 900 проектов планируют выйти на этот рынок. Рынок вряд ли как бы, расширится вверх, но в ширину он точно расширится. У нас рынок оценил капитализацию СУЕ в размере половины капитализации Аптоса. И, в общем-то, это прогнозируемо. Ну, а в целом, как бы вся эта новость о выходе токена на рынок была во всех чатах воспринята как некий праздник раздачи денег я рад за тех кто получил а локации действительно народ я думаю заработал тот, кто смог сделать такие мульты чтобы они принесли эти локации и у нас в целом на рынке много происходит событий с мем токенами опять вышел новый токен аймаск те кто ранее участвовал в в клейме Аи доги могут заклеймить токен iMask. Я заклеймил, поставил в стейкинг. Ну и будем смотреть, что из этого получится. В общем-то, по твиттеру посмотрел твиттер у них слабенький. Я думаю, что это делает одна и та же самая команда, которая делала аидоги И результат мне будет, мне кажется, будет такой же. Я, кстати, посмотрел сегодня, где торгуется данный токен. Нужно было посмотреть на CoinHesk, но я посмотрел сразу на Uniswap и увидел о том, что этого токена там нет. Может быть хорошая идея купить там на 100 долларов и при этом есть шанс заработать там 200-300. Нужно будет посмотреть сегодня, где торгуется и возможно прикупить какое-то количество этих iMasks. Совсем небольшую сумму для того, чтобы поиграться. Ну, а те, кто не зарегистрирован на бирже Binance, я рекомендую зарегистрироваться по ссылочке, которая находится в описании. Вы от меня получите скидку 20% и 25% от Binance, в случае, если будете рассчитываться токеном BNB. Поэтому регистрируйтесь. Я недавно посмотрел объемы продаж на Binance и на других биржах. Был такой дашборд. Так вот, по Binance оборот был 69 миллиардов. Не помню, за какой промежуток времени нужно как-нибудь обратить на это внимание. Но неважно, на других биржах оборот 3 миллиарда. То есть они безнадежно отставшие в 20 раз от Binance. То есть та ликвидность, которая есть в Binance, нет ни на одной бирже. И у нас было несколько интересных новостей, о которых сегодня тоже поговорим. Очень кратенько, быстро, потому что долгие аудиоподкасты никому не нужны. Первая новость, суд признал экс менеджера OpenSea виновным в инсайдерской торговле. Он пытался на поставные аккаунты купить NFT и продать, заработал аж 50 тысяч долларов. Далеко не столько денег, сколько Сэм, но его осудили. Пока не написали там, что ему грозит. Я думаю, какой-то штраф сумасшедший. 200, может быть, тысяч долларов, может быть, 2 миллиона. ли за это, наверное, посадят прям. Хотя инсайдерская торговля – это такая уголовная статья. Но, тем не менее, в Америке пытаются преследовать всех за эту инсайдерскую торговлю. ФРС повысила ставку на... 25 на 0,25 процента. В общем-то, это прогнозная ставка. Рынки отреагировали сдержанно, и рынки акций, и э, рынок крипты. Поэтому без особых изменений инфляция все-таки достаточно высокая. ФРС борется с этой ситуацией и хотят, чтобы эта инфляция была в рамках 2 процентов. Британия запретят холодные звонки по продаже криптоактивов. И что интересно, э, народ звонит, предлагает криптоактивы. Э, в Британии, и ущерб государства от продажи этих криптоактивов составил 7 миллиардов э, фунтов. Ну, блин, <смех> на продавали вообще конкретно. А, ARK Invest, ну, вы знаете, Кативуд, да, звезда, инвестировал дополнительно 7,5 э, миллиона долларов в Coinbase. Продолжают они покупать акции, несмотря на то, что менеджмент э, биржи э, Coinbase не очень верит в светлое будущее и параллельно продает. <смех> не знаю, может быть, она знает какой-то инсайт, Например, о том, что регуляция э, будет двигаться в таком направлении, что биржам будет все проще и проще. Но пока КНБС э, объявил о том, что мы собираемся уйти с рынка США, если ничего не, интересного не произойдет. И Конгресс как-то не урегулирует все эти проблемы с регулятором СЕК. А юристы э, Сэма выставили счет на сумму 103 миллиона долларов за первый квартал. <с> я не знаю, что происходит. Но мне кажется, о том, что происходит какая-то отмывка денег через юристов. <с> 103 миллиона долларов за защиту Сэма в суде, когда Сэм украл несколько миллиардов. <с> я чувствую, за несколько кварталов вся прибыль и выручка от кражи средств на бирже FTX придет постепенно юристам. Такая вот интересная новость. И в США... Будет налог на майнинг в размере 30%. По крайней мере, администрация Бандена предложила ввести этот налог на майнинг. Посмотрим, что из этого выйдет. Не уйдут ли майнеры с США и не будут ли опять искать они какое-то какое убежище в других странах поживем увидим но у меня все на сегодня надеюсь о том что у вас сегодня хороший день я вижу о том что альткоины немножко выросли настроение наверное, поднялось. и будем надеяться о том что все будет хорошо я остаюсь в своих позициях ничего не продаю ничего не покупаю посмотрел о том что те монетки которые у меня там были по чуть-чуть начинают восстанавливаться будем надеяться что это надолго пока картинка не поменялась и я Предполагаю о том, что краткосрочно, возможно, мы увидим какую-то еще коррекцию, но долгосрочно, в течение там, месяца, я думаю, мы еще должны подросли. По битку, я думаю, мы еще увидим значение выше 30 тысяч. Вот и все, друзья. Всем пока-пока.